Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. Сегодня будет такая интересная тема, как поение кроликов в зимний период времени. Почему? Расскажу. Ну, во-первых, у нас наступила наконец-то зима. Правда, скорее всего, недолго, потому что морозов нет, снег лежит, и он растает. А во-вторых, я уже от второго человека в течение пару дней, как у нас выпал снег на территории Беларуси, услышал такую интересную мыслью по поводу поения в зимний период времени, чтобы вода не замерзала в поилках в зимний период времени, ну вот как у меня в баночках, без помощи каких-либо кипятильников, без помощи каких-то нагревов или подогревов. Рассказываю, смотрите, и он смотрит. У них такая идея, даже не идея, а уже продолжительный период времени пользуются якобы, ну, рассказываю, в воду, они добавляют на 10 литров воды теплой добавляют две столовые ложки соли с них слов Ну и представляете что с ними с их кроликами происходит через месяц падешь люди прошу вас не добавляйте для кроликов в зимний период времени в летний период времени вообще соль соль ложите отдельно куда-нибудь в баночку прибейте к стенке там сделайте что-нибудь такое и там сыпьте сколько хотите, этой соли, хоть, я не знаю, хоть сахара насыпьте. Но в воду добавлять нельзя. Во-первых, как я, так и вы будете кормить в зимний период времени сена и комбикорм. И он будет, конечно же, очень сильно хотеть пить. Если другой воды не будет, а будет вода с солью, он все равно ее будет пить, даже пускай соленая. Солью вода, да? Он не будет напиваться, он будет пить, пить, пить, пить, пить. В итоге, пока не станет ЖКТ, ну ЖКТ, ну или произойдет отравление от соли. Кролик это не корова, да? У них другое строение желудка, все другое. Так что не слушайте таких нерадивых кролиководов, которые говорят, что в воду соль добавил. Да хоть там, хоть не знаю. Неважно какое количество. Это не в помощь. В помощь, если у вас нипильных поилок нет, да и зимой на улице они вам не помогут. Просто, если здесь ледышка, переворачиваем банку, нажали пару раз. Все, здесь льда нет. И не поленитесь, ходите воды и теплой. Теплой наберите. Не холодной. Ну, все, вроде бы так нечего рассказывать. Просто самое главное мысля, что в воду соль не добавляем. Просто берем баночку, если что, перевернули, все, готово. Понятно, да? Всем пока, счастливо, спасибо за внимание. С вами был Серый Кролик.